Женщине хочется теплоты, нежности, заботы. Женщине хочется цветы. Женщине хочется подарки. Женщине хочется нежность, понимание, чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. А мужчине хочется чего? Мужчине хочется тоже понимания, признания и так далее. Но эта вечная тема заставляет нас многих учиться, учиться и учиться. Так вот, мастер-класс 10 ноября Надежда Новосельская, психолог-коуч, ссылочка будет под этим видео, покажет вам, как договориться на берегу, протестируем, насколько мы терпели. откуда у нас программы эти родительские, почему мы так себя сегодня ведем и позволяем себе, чтобы нас нам манипулировали, не уважали, не ценили. И для тех, кто только выбирает свою половиночку, своего любимого человека, будет чек-лист. И для мужчин и для женщин, как определить своего человека. Ну а для тех, кто уже в паре, поймете, как вы можете улучшить свои отношения, для того, чтобы мужчина вас ценил, любил, уважал, и вы могли продолжить свою жизнь или же достойно расстаться. Надежда Новосельская, психолог-коуч, что у вас? Ссылочка на мастер-класс 10 ноября.